Приветствую вас на канале Йога Бодрячком. И сегодня мы разберем с вами и попрактикуем дыхание Уджайи. Дыхание Уджайи – это основа основ хатха-йоги. То есть, в принципе, все абсолютно комплексы выполняются именно с ним и Почему? Потому что именно это дыхание, оно переводится с санскрита как «дыхание победителя», помогает нам преодолевать э, сложности в асанах, помогает гораздо легче справляться э, с физической нагрузкой и более того, действительно успокаивает ум. Итак, а сейчас хотела вам продемонстрировать это дыхание, для того, чтобы затем раскрыть второе очень романтичное его название. Внимание! Вот так звучит и выглядит дыхание Уджайи. Именно поэтому второе его романтичное название, которое я очень люблю и сама употребляю на уроках, это «Дыхание вашего внутреннего моря» именно этот шум то что мы с вами будем учиться сегодня делать Итак, зачем нам нужно дыхание уджая еще раз сейчас по пунктам пройдемся на физическом уровне дыхание уджая улучшает газообмен в легких а это значит что мы прочищаем наши легкие это значит что мы увеличиваем обмен веществ в нашем организме, а воздух, проходя через подсуженную щель, доходит до наших легких уже в подогретом состоянии, что естественным образом готовит наше тело к более глубокой физической нагрузке, также увеличивает потообмен и очень большой бонус этого всего у нас увеличивается с вами выход токсинов и шлаков из организма, то есть если а, ваша задача, например, даже не медитативное состояние в йоге, а вначале это хорошая физическая форма, то дыхание Уджайи поможет быстрее похудеть и поможет освободить ваше тело от шлаков и токсинов. Это очень-очень большой плюс, конечно же. Ну и на уровне а, внутреннего состояния дыхание уджая является своеобразным мостиком между нашим обычным состоянием и состоянием медитативным. Почему? потому что естественным образом замедляется вдох и выдох, а таким же естественным образом у нас с вами понижается частота нашего пульса, и так как мы активно работаем с областью нашего горла, шеи, происходит успокаивающее воздействие на нервную систему, так как здесь у нас в области горла расположены точки, которые отвечают за связь с парасимпатической нервной системой. Итак, готовимся к практике у джаи. Выберите удобную позицию сидя. Скорее всего, это будет сукхасана на начальном этапе. Просто поза, когда мы сидим со скрещенными ногами. Поправьте вашу спину. Сделайте несколько движений грудной клеткой на вдохе вперед. С выдохом мягко назад. Плечики приподнимите, затем мягко опустите. Поправьте ваши плечи. И от копчика до макушки поднимаемся с вами вниманием наверх. И сейчас мы с вами э, будем вместе сначала в полный голос повторять э, слово «лама». Э, существует вообще несколько способов обучения дыхания у джаи. Один из способов – это представлять, что у вас на ладони стекло, и когда вы дышите, оно запотевает от вашего дыхания. А мне, честно говоря, ближе другой распространенный метод, который я сама использую на классах – это именно с повторением слова. А слово простое, какое-нибудь может быть «мама», «папа», «лама». Давайте, так как «лама» будет ближе к нашей йога-тематике, выберем именно его сегодня. И мы с вами сначала повторим вместе два раза слово «лама». «Лама», «лама». А сейчас мы слово «лама» будем повторять с вами шепотом. И вниманием, направляйтесь в область горла. Обратите внимание, как при этом работает ваше горло. Третий раз. Обратили внимание, что когда мы с вами шепотом, у нас совсем по-другому работает горло. У нас совсем по-другому работает горло. Прям поповторяйте сейчас шепотом а, любую фразу, слово ⁇ лама ⁇ так, чтобы вы ощутили, что горло работает по-другому. Еще раз. Угу, третий раз. И сейчас, если это вам поможет, попробуйте сейчас подставить ладонь и почувствовать, как горячий воздух будет поступать на вашу ладонь. То есть второй вот этот вот способ, когда мы дыхание чувствуем на нашей ладони, представляя, что здесь стекло, которое запотевает, он тоже очень и очень рабочий. Я просто предлагаю тот способ, который ближе лично мне, и который по моему опыту обучения на классах работает со всеми. Следующее. Мы то же самое слово «лама» шепотом будем произносить, но только теперь первый слог «ла» мы будем говорить на вдохе, Ма на выдохе три раза вместе со мной, начинаем. <звы> Еще раз вдох. <звы> <звы> И третий раз. Полный вдох и полный выдох. Глаза можно прикрыть. Вдох. Обратите внимание, что сейчас вдохи и выдохи, скорее всего, стали длиннее. Продолжаем наше обучение, дыхание у джая и следующая ступень. Убираем с вами буквы и то же самое делаем на одном звуке. Допустим, А. Приготовились. Вдох. Выдох. Не старайтесь закрывать рот. И выдох. Третий раз самостоятельно вдох. Пускай шипит горло, пускай трещит, если это происходит. Выдох. За счет как раз вот этих ощущений потрескиваний в горле, это происходит естественная очистка горла. На самом деле, во время особенно зимних периодов, это также отличная профилактика респираторных заболеваний, мы естественным образом с вами прочищаем горло буквально сгоняя оттуда микробы всевозможные поэтому абсолютно на первом этапе нормально если у вас будут ощущения даже легкого жжения в горле и мы с вами продолжаем сейчас следующий этап будем закрывать с вами рот и а, теперь а, тот же самый звук а про себя, не делаем на нем акцент, акцент как раз больше на вдохе и выдохе, и на том, чтобы воздух про по-прежнему проходил через горло, но если вам это нужно, сейчас давайте сделаем еще три раза со звуком А, воображаемым или настоящим, такой, какой у вас сейчас пойдет. Губы прикрыты, То же самое, вдох, выдох. Продолжайте самостоятельно. И сейчас, делая второй раз, вы уже чувствуете, что на самом деле звук А, о котором я говорила, он воображаемый. Потому что здесь очень сложно уже с губами сомкнутыми издать хоть какой-либо звук. Третий раз делаем с вами вместе. Если все еще нужно, представляйте себе звук А. Если вы уже можете без него комфортно, просто вдох и выдох, акцентируя внимание на том, как воздух проходит через ваше горло. И естественно, громко, со звуком именно вашего внутреннего моря. Вдох. Не стесняйтесь своего звука, продолжаем еще три раза, вдох. Продолжайте самостоятельно, и сейчас уже воображаемый звук «А» убирайте спокойно, он вам уже не понадобится. Просто на вдохе позволяйте проходить звуку мощно, громко через подсуженную горловую щель. Выдох. Еще продолжаем. И я сейчас э, во время своего вдоха и выдоха акцентировала пальцем внимание на области горла. Да? Естественно, что в области еремной э, э, впадинки, э, в области горла э, вы, если будете смотреть в зеркало да, или на другого человека, увидите здесь движение, и это абсолютно нормально, и говоря еще раз о том, каким может быть ваше дыхание, оно может быть разным, оно может быть рычащим, оно может быть похоже на звук волн, оно может быть похоже на звук воды, волны, которая идет у самого дна, захватывая вместе с собой камушки, да, то есть вот эти все потрескивающие ощущения, звуки, которые выходят из вашего горла, это то, что нужно, это ваше индивидуальное дыхание у джаи. И сейчас мы с вами сделаем небольшой перерывчик. С непривычки могут быть ощущения Сейчас жжение в горле, легкого покалывания в этой области. И мы вместе с вами сделаем сейчас расслабление горла. Вначале, если у вас будут ощущения, что вас как будто бы немножко прихватило в области горла, предлагаю вам именно так расслабляться. Делается это упражнение расслабляющее легко. Оно делается так. Мы с вами вдыхаем с выдохом расслабляем горло. Открываем рот широко. И представляем, как теплый, мягкий мед стекает по нашему с вами горлу. Эта техника, вот такая расслабляющая, она используется вокалистами она используется теми кто работает с голосом поэтому я рекомендую а, выполнять эту технику на самом деле всем а, после или до начала выступления или после рабочего дня например длинного когда вы долго общались и сейчас мы с вами сделаем а, пять раз расслабляющие вот такое упражнение которое а, а, на одном на одной практике я встретила название теплый мед, сладкий мед, точнее теплый сладкий мед. Давайте его просто будем называть медом для нашего горла. Мы сделаем с вами сейчас пять раз такое расслабление. И затем на этой записи сделаем финально 5 дыханий у джаи вместе. И сейчас сделаем с вами 5 расслабляющих упражнений «Сладкий мед», вдох, руки участвуют в процессе, Расслабляйте горло, отлично. Расслабили горло, еще раз сели поудобнее, поправили спинку и сейчас мы с вами готовимся к дыханию джая. Пять-семь циклов сделайте столько, сколько вы почувствуете для вас необходимым. На записи мы сделаем 5. И затем закончим. И сейчас внимание. Ваше горло. Слегка выживаем горловую щель, как будто собираемся шептать. Прикрываем глаза, губы сомкнуты. И делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте. И пятый вдох. Опускаем руки на колени. Если вы делаете сегодня у первый раз, на сегодня мы с вами закончили. От копчика до макушки вытягивайтесь наверх, проходя вниманием по всему вашему телу, отслеживайте ваше состояние. На вдохе мягко с дыханием удлиненным вниманием от бедер до макушки с выдохом вниз. Вдох, выдох вниз. Еще раз вдох. Выдох вниз. Потрите сейчас ладонь о ладонь. Затем опускаем их перед грудью в намасты. И мы с вами завершаем нашу практику дыхания у джаи. Рекомендую вам это дыхание ежедневно, добавляйте его в каждую свою практику йоги. Можно, кстати, дышать дыханием у джаи отдельно, да, для того, чтобы именно как раз оказывать те воздействия на ваше тело и состояние, о которых мы поговорили раньше. И не забывайте ставить лайк и оставлять ваши комментарии, если у вас остались какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Прекрасного вам утра, дня или вечера, неважно в какой промежуток времени вы смотрите это видео. До новых встреч!